Приветствую вас, уважаемые партнеры, на связи с вами Елена Туманова. И в сегодняшнем видео я хочу вам сказать, что я приготовила для вас отличный подарок. Посмотрев статистику по январю работы нашей команды, я пришла к выводу, что активность наших партнеров слегка снизилась. Слегка ну, конечно, январь – это был очень бурный месяц, и... Половина партнеров нашей команды где-то отдыхали, совсем не подходили к интернету и только-только сейчас начинают вновь поступать занятия. Моя информация касается не всех партнеров, а только тех людей, кто действительно очень серьезно решил для себя, что он научится работать в интернете, научится строить свой бизнес. И, конечно же, целью его закончить второй тариф. Но по каким-то причинам перейти на второй тариф сейчас нет либо возможности, либо вы еще просто не дошли до второго тарифа. Так вот, именно для вас у меня есть отличное предложение и отличное решение, как можно оптимизировать вашу работу. Итак, вы активированы на первом тарифе. У вас есть активация на нашей практической платформе GMMG. первой площадке, 10 долларов. На первом тарифе заработать можно, но это не так быстро и это совсем маленькие деньги. Первый тариф, активация на первой площадке принесет вам всего 10 долларов за каждого партнера, которого вы подключаете по своей реферальной ссылке и заводите к нам на обучение Smart Money. Так вот, для того, чтобы оптимизировать и активировать ваше движение, для того, чтобы вы быстрее перешли на второй тариф, я как раз и подготовила для вас мое предложение. Еще раз говорю, это не для всех партнеров, только для самых активных, и кто хочет уже в течение этого месяца перейти на второй тариф, заработать на второй тариф и уже перейти на обучение по второму тарифу. Так вот, что вы получите? Вы получите доступ к моей закрытой группе, где вас ждут 4 сервиса, подробнейшие инструкции по настройке, для того, чтобы вы получили огромное количество вашей подписной базы. То есть огромное, подключив все четыре сервиса, вы на своей странице получите как минимум полторы-две тысячи человек в вашей целевой аудитории. А так как это будут четыре разных сервиса, то, соответственно, у вас будет... Не пересекающаяся аудитория, это будет, в них будет большое количество новичков, которые только-только заходят в интернете и начинают для себя поиск своего бизнеса, поиск источников заработка и так далее. Так вот это все люди с различных сервисов будут стекаться к вам на странице, и эти люди сами будут стучаться к вам. Друзья, что вам останется? Естественно, вам останется с ними контактировать обрабатывать этот входящий трафик, давать огромное количество исходящих сообщений так как мы вас учим и конечно же чем больше исходящих тем больше у вас будет положительных ответов вот что вам даст доступ к моей закрытой группе но я говорю что это не для всех это только для тех партнеров кто активирует вторую площадку номиналом 20 долларов и третью площадку номиналом 40 долларов. Итого у вас э, совокупная сумма активации GMMG будет 70 долларов. Теперь давайте посчитаем, что вам это даст. Каждый ваш партнер, подключенный к нашей системе Smart Money и выполнив мои условия, будет тоже получать доступ к моей закрытой группе. У него будет Полный тариф, полностью открытый первый тариф, и у него будут еще подарков, бонусов, моя закрытая группа, где он настроит еще 4 сервиса. Теперь давайте считать, каждый проключенный партнер в данном случае будет приносить вам 10 долларов с первой площадки, 20 долларов со второй площадки и 40 долларов с третьей площадкой. Итого 70 долларов. Для того, чтобы перейти на профессиональный второй тариф, необходима активация четырех площадок. Четвертая площадка стоит 80 долларов. Так вот, вы, пригласив только одного человека, который выполнит все инструкции и пойдет за вами, он уже принесет вам 70 долларов. И второй человек, которого вы пригласите и который оплатит хотя бы одну площадку, принесет вам 10 долларов. суммарно это будет 80 долларов. И это ваша зеленая дорожка прямиком на второй тариф чем ценен второй тариф я думаю вы уже знаете там заложены абсолютно другие деньги абсолютно другая автоматизация и подарков на 53 тысячи рублей поэтому каждый человек кто решил действительно научиться зарабатывать в интернете, вы просто обязаны быть на втором торрике. Вот вам еще одна подсказка, как легко и быстро уже в течение кратчайшего времени, даже вот до конца этого месяца, до конца января вы можете уже начать зарабатывать. Вы уже можете активизироваться, вы уже можете начать за одни и те же действия получать не 10 долларов, а 70 долларов и в ближайшем времени перейти на Второй таре. Итак, если вы поняли о чем я, если вам понравилась моя информация, значит выполняйте мои условия, активируйте вторую третью площадку, пишите мне ваш логин в группе, обязательно в группе, быстрее отвечу на ваши сообщение и быстрее добавлю вас в мою закрытую группу. Еще раз повторяю, предложение только для партнеров моей команды. Я верю в ваш успех.